Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами как всегда сигарет нет. И сейчас я покажу вам, как правильно заменить испаритель в шарон Baby Plus от компании Smount. Достаем картридж, вынимаем испаритель и выбрасываем его. Затем берем новый, прокапываем его, то есть капаем в каждое отверстие и в центр. Далее устанавливаем в картридж, заправляем его и ждем буквально 5 минут для того, чтобы после первых затяжек не испортить испаритель. Но я рекомендую сделать еще несколько холостых затяжек, как показано на видео. А еще на корпусе картриджа разместилась полноценная регулировка обдува, так что вы можете с легкостью настроить затяжку под свои нужды. Я надеюсь данное видео было полезно для вас. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.